Алло, здравствуйте. Это доставка, мы вот подъехали к вам. Вы можете выйти встретить нас? Так у нас в заказе ваш номер записан. Доставка 500 рулонов туалетной бумаги Зева, трехслойной. И 200 антисептиков. Все правильно? У вас заказ уже оплачен. Говорите скорее, куда рулоны заносить, и мы дальше поедем. Заказов еще куча.